Скажите, кто вы там? Система, способствующая строению энергоформы Абсолютно. Система небытия или что? А нет, система небытия была в использовании 2%, около полтора. Угу. То есть мы тебя пока не знаем, как назвать, да, система? Система возникновения, в принципе, эфира, соответственно, срабатывает на наполнение одномоментно, но это больше ярко выраженная форма энергетика. Ладно, вот скажите по поводу вопроса, который задала Светлана, о том, как включить в себе вот эту функцию, вот эту кнопочку, которая поможет Светлане расформироваться на мелкие части, и снова сформироваться, кстати, очень схожа с системой небытия, вот это система небытия, это то, что породило абсолют нашу вселенную, а как раз-таки эта система и есть вот этот функционал, и есть, и нет, то есть она вырабатывает и вбирает. то есть сама система функции а, быть-не-быть, быть-не-быть, одновременно можно быть и не быть, вот кстати, это хорошее сравнение с этой формулой, о которой говорила Светлана, что разобрать себя на части и снова собраться, да? Она в принципе может передвигаться и по-другому, не обязательно это делать. Хотя ну, как... строение позволяет несколько способов: первый, второй, третий и четвертый. Ну, расскажите про эти способы. Первый способ, если она Через целеполагание опять же возьмет и целеполаганием зайдет в сон целью. Не просто от цель, выстроила цель, а взять эту программу, зашла в сон, в цифровку, собственно, да, в познании у нее есть. Соответственно, в этой системе она сможет разного рода вариации выстраивать, в принципе, своей судьбы. И здесь в этой системе можно выстроить структуру телепорта и сработаться с ней в долгом сроке достаточно хорошо. Телепорт в виде энергоперемещения или физического перемещения через разные материальные плотности? Это Это виде... В виде сборки, сборка и опять разбор, сбор, разбор. Но в моменте будет проекция физики все равно здесь присутствовать. Это очень странное явление. Это и быть, и не быть. Ну, то есть это состояние быть, не быть. Такая проекция, которая, которая в вибрационном составляющей выглядит как волна. Uh -huh. Так, еще раз подробнее, непонятно. Каким mm -hmm. целеполаганием она заходит в сон, выстраивает себе целеполагание? Я хочу uh, проходить через стены. Все, осознание приняло, выстроила uh, цель. Дальше. Uh, в uh, теле формируется такой функционал да, на уже основе этого осознания. И, uh, что? Она, подходя к стене, что ей нужно сделать? То есть в реальности вот она проснулась, подошла к стене, что ей надо сделать? А, сейчас объясню. Тут а, в самом сне ей необходимо в проекции а, выдавать энергии. Что То имеется? есть а, строение а, системы телепорта, она выстраивает телеполагание проекции, выдает энергетику от себя. И срабатывает а, здесь уже как автоном, в принципе, в перемещении. Поэтому достаточно свободно и легко берет. Это она только во сне так может перемещаться или без а, состояния бодрствования? А мы сейчас а, перейдем к следующему. А, вот тут у меня четыре способа могу сейчас сегодня сказать. Давайте, а если, да. втором, если без сна, без использования этого намерения, соответственно, здесь... Назовем сон, а здесь проекция с открытыми глазами в сознании, находясь через целеполагание, через выстраивание формы внешне. Это будет выглядеть как расфокусировка, схожая с медитацией, но не медитация, это больше расфокусировка. Соответственно, необходимо... Это рассредоточение да, себя на мелкие части. Да, сейчас по-иному по по скажу. То есть она заходит целеполаганием в строение организма и, а, и путем перепрограммирования самостоятельно, как сам с собой компьютер проработки, наход, находясь, формирует а, такой энергоряд, который ее расформатирует в принципе. И а, в этот момент а, тут, тут тоже... Не, не быстрая форма, собственно, надо инструкцию целую писать. Соответственно, дальше уже там точ, точ, точные, точные такие звенья идут, и дальше уже она сфокусироваться сможет в реалистичном мире, в визуальном плане, в матрице, на форме, где а, должна быть. Ну, то есть, а, куда то, цель полагание? Цель а, входит, скажем так, в осознание себя выстраивать такое целеполагание, я сейчас расформирую себя по молекулам или как, или по клеткам, да, как там она себе должна представить, и целеполаганием она выстраивает это, то есть она расформировается, и уже целеполаганием выстраивает то место, где она хочет сформироваться, да, и там она уже себя собирает. Для начала целеполагания куда, дальше точка сборки проекци... проецирует эту форму, это находясь в одной точке сборка, меняется матрица, она заменять матрицу может. Я понимаю, что она заменяет матрицу, просто цифровой код матрица меняет, и все, то есть она никуда не перемещается, это понятно. Но ей как вот объяснить сейчас, если она, ну скажем так, не... Не интересовалась да, познанием матричного кода и цифровой матрицы. То есть для нее, как выстроить для осознания вот целеполагания, я ощущаю себя каждую клеточку своего организма. Я э, есть вся эта энергия. Я сейчас в данный моменте энергию расформирую на мелкие части. Я себя рассредотачиваю. Затем я выстраиваю целеполагание. Я хочу находиться в Париже, например и я себя там собираю, да? Это не так? совсем так, не совсем так. Точка сборки у нее именно позволяет ей собираться, в принципе, в любой а, системе, сама точка сборки. Соответственно, заходит через целеполагание, куда? А дальше а, проецирует а, себя в своей же точке сборки, то есть нахождение делает это как капсула для передвижения, собственно. И эта точка сборки а, группируется ей как сплошная энергоформа, это как раз воплощение в принципе в мире. И после этого, нужно даже на сегменты разделять, по-другому срабатывает, не, а, не, не про вот это, не про взрыв да, на мелкие кусочки. А, при взрыве а, там будет нарушено, так не надо делать наоборот. То есть систему энергетики выстраивать таким образом, что оно превращаясь в развоплощенную форму тела, срабатывает как... Просто делает замену матричного кода пространства и оказывается уже в ином пространстве, да? Да, в том числе, но основа все равно должна быть здесь заложена такая, что ты в корне меняешь, в принципе, всю систему. Соответственно, должно быть понимание, что здесь и сейчас мы находимся, но здесь и сейчас нас в принципе нет. Соответственно, мы сейчас здесь сидим, но мы и не сидим. Соответственно, мы здесь смотрим, мы физика, мы не физика. Соответственно, здесь множественное число, здесь сознание, должна быть глубокая проработка и переформатирование, в принципе, клеточной составляющей. Это после посещения уже шестой чакры белух она спокойно сможет этим заниматься. А какие еще там способы есть у вас? Еще два способа остались. И третий способ, это можно сделать вот как сейчас в комплекте есть. Первое, это опять цель выстраиваем. Тут, в принципе, у меня везде цель первоначально. Дальше концентрат энергетики вначале включать на патрон, со всех чакральных форм одновременно все тело подключать и а, все чакры. И а, третье через а, выработку энергетики а, в обратный ход. Здесь когда, то есть сначала на прием, потом от себя. И на прием от себя, на прием от себя, на прием от себя. И если так выводить а, достаточно долго, сосредоточено то вырабатывается определенного рода даже гормональный фон в замене производится. Тут не только строение зубов будет обновляться, здесь будет все, в принципе, переформатироваться. И а, в этой системе она спокойно может оцифроваться в другой а, форме. В другом пространстве, да? А, верно. Тут нужно следить за тактом дыхания, четкая щитка должна быть, потому что это как... Ну, когда поезд -то едет, тоже у него стучит, да, это примерно схоже, сейчас не с чем даже сравнить у вас здесь, соответственно, нужно так держать и формировать телеполагание такое, соответственно, срабатывать одномоментно всеми чакральными формами, если одну хоть чуть-чуть припустила, то уже не срабатывает, а так, в принципе, сейчас ей можно это тоже делать. Угу. Еще есть какой способ? Огласите весь список. А, а, сейчас посмотрим. а Если говорить о передвижении, опять же, она много что может, не только про это а, речь. А, тут, в принципе, благое тело можно испы испытывать. Потом расскажете, что она еще может. Можно да испытывать а, хоть что, а, благостная экспериментальная форма. Понятно. У нас с тобой не такие тела. И а дальше... У нас а, целеволожение как... другое. Верно, верно. Все так. И, соответственно, если мы на четвертую форму посмотрим, каким образом, это можно уже сейчас, нет, это чуть попозже, это примерно год-полтора. Через год-полтора у нее будет, в принципе, заменяться как радиус движения, как это объяснить, минутка. Радиус, радиус. Сдвигаться будет а, радиус формирования, даже подходящего слова нет. А, сдвигаться будет строение матричного кода, но не про это сейчас, не так. А, сдвиг, все равно сдвиг правильное слово. Сдвигаться будет а, параллельности. Как Что объяснить? Как объяснить? Да, если мы находимся в параллельных мирах, то будет происходить сдвиг и возникнет такая система, это у нее скоро будет, ну достаточно скоро, и будет производиться такая форма, что она ясно почувствует и поймет, что она сформирована абсолютно по-другому, соответственно, прочувствует, про что мы сейчас с тобой говорим, что она программа, и а, ясно увидят, а, где ее, в принципе, измерение находится на самом деле, ее точка сборки, не здесь. И дальше, почему она здесь, это тоже отдельный вопрос. И, а, соответственно, а, а, как раз вот это время ей позволит принять а, все формы энергии а, на Земле автоматически, даже без сборки по чакральным горам. Но в связи с чем? Тут к ней в проекции войдет еще одна форма, которая сделает ее глубочайшие знания научные, сформированные и концентрат, концентрированные, что возникнет такое понимание, что моя точка сборки во всех местах. Я есть виздесущая. А, ну, да. Типа этого, да, но немножко не так, не совсем так. Это, если бы я сказала, что сама, само строение Земля и есть и она. А как это связано? Это во взаимосвязке это выглядит, что... Она есть сама энергия. Это не развоплощение при этом, но и при этом такая цифровка Тут сложно объясняемая формула, потому что такого такого даже набора слов, наверное, нету. Либо надо смотреть, какие у вас слова есть подбирать, чтобы схоже было счетку делать. Это находясь в моменте здесь, сегодня и сейчас. Я в заданной формуле в своей а, системе а, имею возможность а, развоплощаться и соединяться, и структурно наполняться одномоментно, и оцифровываться еще в других местностях. Так теперь понятно? Ну, более-менее. То есть параллельно находиться в иных плотностях, в иных местностях, и здесь находиться, тоже развоплощаться и соединяться – и своим сознанием воспринимать, что я есть каждое, ну, скажем так, все пространство Земли, ну, классно. Да, это не совсем а то, что любить всю Землю или считывать ну, высокие вибрации, не совсем так. Это по-другому и иная программа. Но это познать только сможет Светлана. Потом нам расскажет. А, ну, вы тоже медленно стремитесь к этому, поэтому. А расскажите, пожалуйста, какие еще возможные функции она может, ну, скажем так, как аватар, уже иметь и воспроизводить, и производить из себя. Какие еще функции в этом теле есть у нее? Так, какие еще функции в этом теле? Может проекции выставлять, а разблокировки делать. Многофункциональная форма. Ну, что имеете в виду? Поподробнее можно? Ну, например, так, что, например, если взять как пример тебя, а, что может сделать она в проекции в отношении тебя? Она может... А, во-первых, твою структуру наполнять вибрационно, хотя у тебя и так предельные а, дозировки, но если сверху взять, то прочувствуешь еще и другие элементы. А, дальше она может... Лена, да, мы в, в этом в мае поедем в Сочи. Ждите нас в гости. Мы с Леной приедем в конце мая. Давайте встречаться. Давайте, давайте. Да. Поговорим соответственно, соответственно, что она еще может в отношении тела, в отношении тела она может в принципе тебе взамену делать целеполагание, это не переформатирование, она может считать истинность событийного ряда угу. в скрепке сделать и, соответственно, спроецировать уже ту форму, которая в действительности, это не как Богородица в рушках все время тебе говорит будет будет, будет" а потом отодвигает будет будет, потом отодвигает а Светлана а уже в материальном плане, и она, как архитектор, может сформировать мне событийный ряд, да, любое событие. А, потому что Богородица, она не. Она поступательно идет. А если она тебя ведет, ты должна этого в точке событий собрать. Опять собрать, опять собрать. и только потом будет сборка, результативность. Так. Поэтому ты, тебе кажется, что у тебя цели в жизни поменялись, на самом деле такая цель и была. А, а Светлана, Светлана может быстрее, да? совсем быстрее, она может как раз истинность открыть и сформировать, в принципе, ну это как раскрыть сознание одномоментно и материализация, в принципе, желания. Ну, здорово. Истинного, так, истинного желания, ненаслойного. Уже да. без этих сгруппированных цепочек, подъемов по лестнице. Сразу раз и все. Угу. Достаточно угу. энергии просто. Вот в чем смысл. А что еще может? Что еще может? Может? А... Может, проекции выставлять, сдвигать матричные коды, в принципе, архитектура. Ну, что? что это иметь в виду проекции выставлять? То есть формировать а, а, пространство, а, не знаю, там, сформировать дом какой-то или что? Какие ну, проекции? Так, так группировать, если она целью задастся, группировать так энергетику, что в проекции будет в алюзорном фоне вибрация показывать определенного рода сюжетную линию. Ну, по-русски, я не понимаю. Есть там русские слова. Если мы не понимаем, я думаю, мало кто вообще нас может понять. Ты меня сама распаковываешь, я тут уже как компьютер разговариваю, меня муж не узнает. Ну, кто виноват, что внутри тебя они сидят? Ой, хоть и мы просто девочкой. Да, да, мы тоже все хотели быть. Ну и чего, как это формировать? Что ты сказала? Проекции, как это? Ну, Например, хорошо. Захотела ты поехать на море. Ну. А, возможности нету. А, сейчас мы не говорим про материализацию мечты, про финансы. Она может тебя и не про движение туда, да, чтобы ты всплеск волны почувствовала холодок. Не телепортация, короче, да? Не медитация. Это чуть по-другому. Она может выстроить тебе такой иллюзорный фон, это в том числе материализация, но такого не силового метода совсем и быстровременная. То есть будет об оцифровке, Видно, причем конкретно считываться, что это море у тебя в окне <связать> на его. Класс. А как она целеполаганием должна выстраивать или а, как-то формировать энергетически, что она должна делать? Она должна делать. Это интересно, потому что мне тоже в окно <связать> не очень смотреть. <связать> Свет сделайте на море за окном. А <связать> Все, вам жалко, что ли? Сделаю, сделаю. В мае приедете, встретимся, сделаю. Мы все попробуем. Все, что не сказали. Мы должны это попробовать в реальности. А то,